здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером в этом видеоуроке я вам покажу как можно удалить из указанной папки всю информацию превышающую определенного дня это все возможно с помощью скрипта написано повершил PowerShell. PowerShell имеется на любой операционной системе windows начиная от windows 7 и windows 7 2008 открыть данную оснастку можно несколькими способами это Нажать на клавиш с R или Пуск выполнить. Здесь прописать PowerShell ниже подчеркнуть C или PowerShell.exe. Откроется вариант PowerShellской оснастки. Или нажать Пуск и здесь прописать PowerShell, ну поиск. И выбрать нужную оснастку. Или открыть Пуск, выполнить программы и найти ее здесь из предложенного списка. Вот у меня Windows PowerShell. То есть, откроется такая оснастка, это, это Windows PowerShell ESSE. Здесь, по умолчанию, я сразу написал скрипт, который мы будем выполнять. Данный скрипт очень прост в понимании, и здесь интересны только, по сути, три строчки. Это первая, вторая и пятая. Первая – это указывает путь, вторая – это указывает число, после которого превышая которое, информация будет удаляться. А третье это указывает выполнение нашего скрипта. То есть, вы можете удалить всю информацию или прописать весь файл. То есть, он оставит папки, а в подпапках будет удалять информацию. Ну, само собой, просто сохраняет папки. Даже если они превышают создание 14 дней. Ну, давайте все это покажу наглядно. Ну-ка, свернем. У меня есть вот эти две папочки. Тест и два. В тесте вот есть MyFolder, она 19-го года, но здесь есть папочка 17 -го года. Давайте такую информацию еще перенесем для удобства. Так, у меня вот есть тест 1 еще. Вот это все мы скопируем. Ставим сюда, допустим. И сюда. Просто для удобства. Это свернем пока что. Отсюда давайте мы удалим всю информацию, которая превышает 17. Ой, превышает 8 дней. То есть. Открываем оснастку. Указываем путь до корневой папки тест. Вот сюда вставляем, обязательно смотрим, чтобы кавычки не удалились. Все надо в кавычки делать. Дальше мы указываем минус 8 и файл удаляем. Потому что нам нужно удалить все. Окей. Теперь нажимаем просто выполнить. Смотрите. Вся информация удалилась, которая превышает 8 дней. То есть my folder 19 кода. А здесь папочка была 2017 -го года и она удалилась. Вот так легко и просто можно удалить всю информацию, которая нам не нужна или превышает определенное количество дней. Допустим, у нас имеются логи, например, записи телефонных разговоров. И телефонный разговор записывается в определенную папочку, например, 2. И здесь имеется фамилия каждого пользователя. И нужно, чтобы фамилии папочек оставались, а... Записи удалялись из этих папочек. То есть у нас, вот, например, 2017 -го года, 16 -го года. Ну, мы сейчас добавим еще тоже вот это все. Добавим сюда, ну, как бы, просто для наглядности, чтобы больше было информации. И нам нужно, чтобы вот эти две папки остались неизменными, и они сохранились. Но информация отовсюду удалилась. Для этого как раз имеется ключ к файлу. Он позволяет папки сохранить. То есть мы добавили файл, но указываем уже сейчас только путь. Здесь декстоп на двоечку. Но я полностью перекопирую. Смотрите. Нажимаем также выполнить. У нас он папки сохранил, но удалил все файлы, которые превышают 8 дней. То есть папки все сохранены. Вот так легко работает данный скрипт. Он позволяет очень удобно сохранять и папки, и, если они нужны, или их удалять, и подчищать от ненужной информации. Но самый главный нюанс. Запомните, данный скрипт не добавляет в корзину. То есть в корзине эти папки не появятся. Он их сразу удалит. Помимо минулой корзины. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях.